Классная квартира с ремонтом в районе Макаренко. Друзья, всем привет! В сегодняшнем обзоре прям такая вот классная квартира с ремонтом в районе Макаренко. И по традиции я люблю освещать все окрестности. Давайте начну с дороги. С Краснодарского кольца я свернул на улицу Пластунская, собственно, таким образом попал в район Макаренко. Здесь мы сворачиваем, собственно, на улицу Макаренко. Могли поехать по Пластунской. Там будет еще один заезд к этому дому. Камеру, наверное, разверну. Больше буду показывать дорогу. Многим не нравится, что я показываю свою физиономию, а не дорогу. Поэтому смотрите больше по району. Буду немного рассказывать. Значит, ехать нам от этого места до самого дома, где-то 2,5 километра. Вот это местечко называется центром микрорайона Макаренко. Если мы поедем прямо, то мы, собственно, приедем туда же, на ту же точку. Короче, эти дороги, они сводятся. Сейчас мы едем по улице. Абрикосовая. Там была улица Макаренко. Здесь, видите, такой центровой пятачок. Всевозможные магазины. Тут рынок. Вот тут по правую руку один из детских садиков. Микрорайон Макаренко, кстати, говоря, очень богат инфраструктурно. То есть идеальный район для ПМЖ. Кстати, квартиру будем смотреть в одном из лучших домов микрорайона Макаренко. Будет 69 метров. С хорошим видом в хорошем доме статус квартира такая евро трешечка кто давно работает знают эти дома я про риэлторов едем смотреть квартиру в Панинском доме с правой стороны кинотеатр кинотеатр называется сочи повторюсь едем по улице абрикосовая такой зелененький тоже район, чем-то похож на микрорайон Бытха, в котором я проживаю, но дальше от моря получается. Ну и зелень, откровенно говоря, поменьше. Ну, допустим, я столько пальм не вижу здесь. Мы поехали в поликлинику, здесь была гимназия. В общем, хороший райончик, реально. Смотрите, широкие, асфальтированные дороги. Пишите в комментариях, как вы относитесь к микрорайону Макаренко. Рельеф такой переменчивый, то ровненько, то горочка, то ровненько, то горочка. Развязки хорошие здесь. То есть вот направо пошла улица Макаренко. Собственно, мы там тоже могли оттуда приехать. С левой стороны церковь. Ну, кто смотрит YouTube, понимает, куда мы сейчас едем. Сейчас мы будем проезжать в живой комплекс Вишневый парк. Посмотрите, еще одна развязка. Туда вниз приедем, опять на улицу Пластунская. И примерно там будет уже жилой комплекс 1-2-3. Так вот, для понимания. В 1-2-3 все квартиры от застройщика проданы. Кстати, вот эта классная квартира с ремонтом в районе Макаренко. Она еще будет и по классной цене. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Вот он, Вишневый парк. Вот, а если мы поедем прямо, то... Мы можем попасть в район Раздольное, там где у нас Министерские озера. Вот хороший дом Новогинский, ЖК Новогинский, ЖК Новогинский. Я постоянно путаю ударения, простите меня, пожалуйста. Вот там внизу строится жилой комплекс Южный парк. Давайте сейчас сравним цены. С той квартирой с ремонтом и с Южным парком. Внизу здесь очень хороший сквер. Спортивные детские площадки. Да, там такой скверик, он гористый, но это же Сочи. Здесь вот такой центровой пятачок, тоже всякие магниты и так далее, и так далее. Кулинарии. Здесь, конечно, нескольких автобусов. Не помню уже их по номерам. Здесь вот детский сад, по-моему, гимназия у нас здесь 44 если я не ошибаюсь, да. Гимназия 44, детский сад. Ну вот мы почти приехали. Быстро я доехал, кстати, отсюда до самого центра Сочи, ну, например, до морпорта всего 6 километров. Действительно, в районе Макаренко хорошей развязки. Скорее бы еще сделали дорогу на обход Сочи, вообще будет красота. А сейчас я нахожусь в парке, который находится в двух минутах пешком от нашего дома. Парк был построен к 80-летию Краснодарского края. Он очень большой, очень большой, реально. Естественно, сейчас гулять по нему не пойду. Там вот доносится шум со стройки, со строительной площадки жилого комплекса Южный парк. Отсюда мы до него дойдем буквально за несколько минут. Туда живые дорога на улицу Пластунская. Если бы я жил в районе Макаренко, это этот парк мне бы заменял тропу Теренкур, потому что сюда можно выйти на пробежку, реально получить прям такой, такую кардионагрузочку приятную с утречка, вот. Пишите в комментариях, кто занимается спортом, кто каким, кто бегает, кто не бегает, я с Долькой бегаю по утрам и занимаюсь йогой, вот смотрите, оттуда я приехал, вот такое окружение. Автобусная остановка прямо возле дома. Всевозможные магазины, как вы поняли, уже вот все прямо вот возле дома. Вот она, конечная автобуса. Мусорные баки рядом, далеко ходить не нужно. До 24 часов работает магазин. Территория закрыта. Здесь боксинг-академия. В общем, здесь фитнес-клуб прямо находится, он в доме. И единственное, конечно, вот именно здесь не понравилось вот, то, что, видите, все лягушками усыпано. Все усыпано лягушками, но возле нашего дома нет такого. То есть вот так выглядят панинские дома, для тех, кто не знает. Вот они. Хорошие, красивые дома. Такая большая территория, вот так ее объезжаешь. Ну, вот этот вот самозахват я вообще прям. Вот ну, а так классненько все, да, смотрите. Ну, реально хорошие дома. Лавочка вот есть. Беседочка. Такая площадка для детей. Классно, да, согласитесь? Все, весь дворик такой в зелени утопает. Ну и что, что лягушки? Что ж теперь? Ну так вот здесь принято. Я, смотрите, что обнаружил-то. Вот он, выход прямо в парк. То есть вот тут мы находимся. И смотрите, какой он огромный. Напишите в комментариях, нравится вам, не нравится. Блин, смотрите, как круто. А? Живешь как в лесу. Ну да, Южный парк сейчас строится, сейчас достроится и перестанут шуметь. Ой, красота! Прям красотища! Супер! Да, лишь бы пожар тут не учинили. И вот там, смотрите, внизу улица Пластунская. На горизонте шумит Южный парк. Я повторюсь, что отсюда можно прямо через парк выйти на улицу Пластунска. Что вы понимали, в Южном парке сейчас ценник на первом этаже по 285 тысяч за квадратный метр. И до 300, там 300 с небольшим. Старт продаж был по 100 с чем-то. О, она не винеется. А старт продаж был по 100 с чем-то. Говорили, дорого. А сейчас уже по 300. У нас эта квартира с ремонтом, классная квартира с ремонтом в районе будет стоить значительно дешевле. Полная стоимость договора. Видите, белье сушат не только в старых домах, но и в таких домах как этот. Он у нас считается далеко не хухромухрой. Здесь, смотрите, есть невролог еще. Вот такая терраса, смотрите. Интересно, для чего она? Что тут люди делают? Все утопает, видите, зелень. Все утопает зелень. Класс! Класс-класс-класс. Короче, у вас будет пульт. Открыли ворота. Ведется видеонаблюдение. И смотрите, Наш дворик более цивилизованный. Видите, ни одной лягушки нет вообще. Вот. И здесь нет. Пойдемте уже смотреть саму квартиру. Надеюсь, вам понравится. Повторюсь, камера. Смотрите. Это ваш дом. Дом ваших детей и внуков. Берегите в нем все, что вас окружает. Ну, классно. Вот единственное лифт только с второго этажа. Вид с общего балкона. Ремонт не новый, поэтому требуется небольшая косметика. То есть я в прихожей. Видеодомофон. Шкаф с зеркалом. Ну, классная прихожая. Небольшая, не маленькая Санузел совмещенный. С ванной. Изолированная кухня, зона ТВ. Чуть-чуть освежить, и все, и будет класс. Посудомоечная машинка. Вид из кухни. Это зал. Тоже есть кондиционер. таким же видом хороший вид птички поют далее такая небольшая комната можно из нее сделать кабинет или детскую вид в другую сторону и это еще не все гардеробная в квартире давно никто не жил и заливная спальня то есть в то время когда делался ремонт уж понимаете что это считался ну реально прям дорогой ремонт тоже есть кондиционер 69 метров а это вид со спальни на мой взгляд классная квартира с ремонтом в хорошем районе макаренко по цене 16 миллионов Сделать небольшую косметику, и будет... У меня всегда для вас найдутся интересные предложения, поэтому звоните, пишите, подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали, колокольчик там, чтобы не пропустить интересные предложения. Лайк не забудьте поставить, подписаться в Инстаграм, там тоже много всего интересного. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.